Весь шахматный мир замер в ожидании матча за мировую шахматную корону 2021 между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном и претендентом на это звание Яном Непомнящим. Но прежде чем смотреть, болеть, переживать за матчем 2021, давайте вспомним историю шахмат и имена великих чемпионов. Только 20 шахматистов в истории шахмат завоевывали титул чемпиона мира по шахматам. Четверо из этих 20 выигрывали титул только в турнирах по нокаут-системе или матч-турнирах, проводившихся во время раскола Международной шахматной федерации с 1993 года по 2006 год. Этих шахматистов принято называть чемпионами мира по версии ФИД. О тех 16 чемпионах, которые завоевывали свое звание в матчах на первенство мира с двумя небольшими исключениями, но что самое главное, уступали свой титул также в матчах на мировую шахматную корону, следующему шахматному королю, мы будем вспоминать во время матча на первенство мира в Дубае. Специально для вас мы подготовили серию видео, состоящую из шестнадцати визитных карточек этих чемпионов, которые позволят нам оглянуться, вспомнить шахматную историю, еще раз насладиться творческими достижениями великих шахматистов. Премьера такой первой карточки пройдет во время трансляции первой партии матча в Дубае 26 ноября. До скорой встречи на каналах Ческом. Rue.